Приветствую, друзья, у вас у себя на канале. Сегодня тема Давида Жвания. Давид Жвания устал всех призывать к э, тому, чтобы его допросили. Человек просто э, хочет, чтобы его допросили. Он хочет рассказать правду, но всем на это наплевать. Прежде чем мы приступим к Жвании, хотел бы обратить ваше внимание на то, что Тарас Березовец у себя на канале вместе с бывшим директором Института памяти Вятровичем Устраивают маленький каламбурчик Такой между собой Что они Точнее Вятрович Не может на русском отвечать Отвечает так вот Отвечает Вот именно и сразу э -э, экспресс-тест, переверима э, тебе на знание. А ну скажи «Поляница». «Поляница». А скажи теперь «Мужчина, подскажите, пожалуйста, где находится львовский метрополитен?» «Не могу». «Чего?» «В самом Украине». А я взагалі дуже хотів би подчеркти якесь реалійське слово. Я русський би выучил только за то, щоб допрашать пленных. За заготовка, да? Ну, і как вы думаете, вы смотрит по надзору за телевещанием в этом 161 статью УК Украины. Напишите в комментариях ваше мнение. Итак продолжим. Пальчевский, наш будущий мэр, мэр Киева, который стремится туда попасть просто вылазя из своей шляпы и делая сальто в воздухе. Вот, э, маленькие, мали... вот маленькое видео, которое мне попалось, о том, как он хочет попасть в мэры. Я не убираю здесь запепикивание делаю звук потише, оставляю все как есть. Тоже хотелось бы услышать ваше мнение. Хочется вам такого мэра или нет? Я Андрей Пальчевский. Сегодня я официально заявляю, я иду в мэры Киева. Такое решение было принято на по Парамоги. Сегодня утром, ну, я провел в обычном дворе, встречая людей. Это превратилось в многолюдный митинг. Я понимаю, что киевляне устали от некомпетентной воровской власти. Я чувствую поддержку, обязан идти... Блять, на этой машине вообще невозможно ездить, Костя, это пиздец. Надо тормознуть сейчас, кто ну-ка. Ну, здесь, здесь удобно. Блядь. Можно включить кондиционер? Да ну, что ж такое? 24. Это не дохуя? Это улица. О -о -о. И что это, блядь? Вот здесь, вот здесь. Yeah. Так, стой. Ну и герой, наш герой сегодня это Давид Жвания. Давид Жвания в Минске подает заявление в ГБР на своих бывших однопартийцев и коллег. Он признается в преступлении и он готов давать чисточердечные признания для того, чтобы помочь народу Украины. Проснулась, видите, вот человеке проснулась совесть через 6 лет, а раньше совесть у него не просыпалась. Почему совесть проснулась? Кто его на это натолкнул и кто его к этому надоумил? Хотелось бы услышать от вас. Какие вы думаете лица стоят за жваний? Кто в украинской политике способен на такое? Как вы думаете? Давайте послушаем тот отрывок, который он записал буквально вчера. Здравствуйте, друзья. Я сейчас нахожусь возле посольства Украины в Минске, куда я сегодня подал официальное заявление о совершении мной преступлений в составе организованной преступной группы. Адресат заявления – Государственное бюро расследования. В заявлении я сообщил о совершении мной уголовных преступлений в составе группы лиц. Которая с самого начала принимала участие в Майдане исключительно с целью захвата власти и личного обогащения. В эту группу, кроме меня, входили Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Олег Тигнебок, Виталий Кличко и некоторые другие люди. Указанные лица совершили следующие уголовные правонарушения создание преступной организации. Участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, статья 255 Уголовного кодекса Украины. Действия, совершенные с целью захвата государственной власти, часть 1, 109 Уголовного кодекса Украины, злоупотребление властью, часть 1, статьи 364 Уголовного кодекса Украины. В 2011 году наша преступная организация реализовала намерение захвата государственной власти путем назначения исполняющего обязанности президента Украины в парламенте, естественно, и досрочного прекращения полномочий самого парламента. Для реализации этого плана по поручению Порошенко и других соучастников преступной организации я, Давид Жвания, Перед этим лично давил, на премьер министра Азарова с целью заставить его подать в отставку. А затем нами был реализован план по передаче власти Александру Турчинову в качестве президента и Арсению Яценюку в качестве премьера. При этом нами были совершены многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, что было прикрыто так называемой революционной целесообразностью. Я подробно на десятках страниц описал все детали совершенного нами преступления, назвал фамилии участвующих лиц и степень их участия в захвате власти. Мое заявление в совершении преступления – официальный документ, и власть теперь не сможет игнорировать правду. Люди, виновные в совершении государственного переворота, принесшие горе миллионам соотечественников, будут наказаны. Я в это верю. Я сделаю для этого все, что будет в моих силах. Итак, друзья, вы видите, чистосердечное признание сдал всех своих подельников в политике это уже труп. Жваний больше ничего не светит ни со своими, ни с чужими. Я об этом уже говорил, и это понятно, потому что тот, кто предает все, уже зашкварился, и ему больше веры нету. И никуда его то есть даже те, кто его подталкивают к этому решению, никуда его не могут взять, потому что они понимают, что он сдал своих. И на этом, так сказать, песенка жвание спета, и больше ему не светит ничего в политике. Но делая такое, человек идет на осознанный шаг, и за этим должно стоять что-то очень большое, мотивационное и глобальное, потому что... Он понимает, что он делает, и он понимает, на какой риск он идет, и какие последствия это все вызовет. Самое поразительное, офис президента и прокуратура вообще на это не обращают внимания. Как будто таких заявлений э, не было. То есть, если вы приходите э, в полицию и говорите, что я убил того-то, вам говорят, вам говорят э, не мешай нам, иди отсюда, на, нас это не интересует, нам это не интересно, мы этого знать не хотим. Такого в природе, в принципе, не может быть. Но в этом случае сожвание это есть. Ваши комментарии, мысли. Да, не забывайте подписываться на канал, оставлять свои лайки и жать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Всем всего хорошего. Пи. Часть имею.